Примерно. Новинки сезона 16-17 продолжает коллекция Nordic, у которой на, в этом сезоне новая целая серия лыж, сменившаяся старую, известную хорошо, в принципе, людям лыжи Fire Arrow. Не скажу, что она какая-то была там интересная, но она была. Теперь ее нет, вместо нее вот такая серия GT, в которой раз, два, три, четыре, пять, шесть моделей. Ну, все, в общем-то, логично. Лыжа такого all-round, all mountain диапазона, такого среднего, не high performance, не best. Не супер, не верхняя Такая новичковая универсальные лыжи С ä, помесью раунд лыж Для среднего повседневного катания Самые младшие модели Это 75 78, 78, ну естественно размером талии Очень средний радиус поворота В районе 14 метров ну, В общем так, чтобы не убиваться и не разгоняться И так далее, но лыжи совсем простые Конструктивно, там заданы формы Пеной, в общем ничего интересного Такого феерия, никаких ноу-хау нет Основное преимущество Этих лыж это цена, в общем и доступность. Купил, поехал, все, не паришься. Ну и ожидать каких-то героизмов, конечно, от них не стоит. Это лыжи на один сезон и не более того. Продолжает серию уже немножко пошире. Это 76-я модель в одинаковом параметре, одинаковой геометрии с одинаковым всем. Разница только в усилении карбона и титанала. Карбоновая немножко может быть пожестче, но потупее я немножко как бы попружинней, хотя это все очень субъективно, и надо, конечно, катать. В принципе, для меня вообще не очень понятно, что значит 76 я талия, и какое она имеет отношение к универсальным лыжам, что она вообще даст это. И не острый карф, и не внедорожник, но она есть, лыжа такая тоже, в общем-то, простая, понятная героизма я бы тоже не ждал но такая понятная там на пару сезонов может быть так если вы ничего не ждете никакой там взрыва эмоций какой-то хард техники то как бы в общем то и, и пожалуйста да вот и то завершает серию две модели которые в общем то совершенно как бы уже совершенно другие они уже более технологичные они более наверное может быть интересные по всему это в 80-84 Обе лыжи с титаналом, при том, с титаналом, который Норзик опробовала на э, высокопроизводительных универсалах Energy, которые в этом году тоже продолжают быть в линейке. Это вот такой вот титанал, как бы просеченный с просечками для того, чтобы снизить вес лыжи и оставить игривость деревянного сердечника. Дерево в лыжах присутствует совершенно так, как при этом классическая универсальная форма, такой перекарф с склажинами немножко поднятыми задниками. Ждать от таких лыж, конечно, стоит только такого резаного катания, карвинга, по большей части в рамках, естественно, не по большей части, а, наверное, только в рамках подготовленного склона. Такие лыжи будут требовать того, чтобы вы в них работали, их загружали и отрабатывали, в общем-то. Но я знаю точно, что очень много лыжников, которые именно такой на стиль катания предпочитают, приветствуют и... Катают, И для них, наверное, это будет интересно. Но я бы, конечно, лыжи тестил, потому что у меня как-то так. Как-то вот у меня есть некое недоверие. Очень мне эти лыжи напоминают Fire Arrow серию, которая мне не очень нравилась. И которая была очень заставляющая работать и убиваться. Но буду пытаться тестить. Все-таки лыжи это практика, это не теория на диване. Буду искать на тестах, чтобы не пропустить тесты этих лыж. Подписывайтесь на соцсети на канал на ютубе. И встретимся на склоне. Пока.